В полку ординаторов прибыло. Чувство облегчения в любом случае есть, потому что учеба длилось 8 лет, обучалась я все это время в Казанском федеральном университете. Первые студенческие билеты вручили в Казанском университете. Мы не пускали старшие курсы, прощались с ними и с нетерпением ждали вас. Это новое племя, молодое, незнакомое. И я уверена, что очень скоро мы познакомимся с вами и вы познакомитесь с нами. Всем привет! В эфире «Универньюса» в студии Карина Саяхова. В выставочном центре Казани экспо состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума 2022. В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Миниханов. В специализированной выставке принимают участие более 160 ведущих отраслевых компаний, которые представляют 25 регионов России и 4 зарубежные страны. Казанский федеральный университет представил свои разработки в области нефтедобычи. Министр просвещения Российской Федерации заявил о том, что с этого учебного года использование мобильных телефонов во время учебного процесса будет под запретом. С чем связано ограничение, насколько такие меры будут эффективны, разбиралась Маргарита Михайлова. Вопрос запрета использования мобильных телефонов в школах общественность обсуждает уже не первый год. С одной стороны, гаджеты могут стать полезным инструментом в образовательном процессе, с другой – серьезной помехой.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 школьников от занятий. И если какие-то как, чрезвычайные ситуации... Помните, мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель. На перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках вот, в соответствии с санитарными Правилами использовать мобильный телефон не допускается. Но, ну, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать.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 Однако на них педагогам необходимо грамотно среагировать. Такие вспышки агрессии – временные явления, которые будут возникать лишь в период адаптации к изменениям. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Из всех наук, без сомнения, медицина самая благородная. А врачи – это люди, которые иногда дорисовывают на ладони линию жизни. Посмотреть на начинающих специалистов вы сможете далее в сюжете.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 ковидным врачам, терапевтам. И мы им помогали. В принципе, учебка была очень интересная, веселая. и запомнится на всю жизнь. Обучение в ординатуре это очень интересно, и мне понравилось гораздо больше, чем когда мы учились в первые шесть лет на терапевтов. Ты уже выбираешь свою специальность, узкую, она для тебя интересна, все знания специально и пациентов, соответственно, вы тоже смотрите уже по своей узкой специальности, набираетесь опыта и параллельно получаете а, такие базовые фундаментальные знания.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 Первокурсники Института социально-философских наук и массовых коммуникаций впервые получили студенческие билеты в новом учебном году. Подробнее о мероприятии расскажет Амир Ахтямов. Имейте в виду, вы заряжаетесь на 6 суровых лет, если хотите, а вы хотите, конечно, стать большими яркими звездами.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 Коронавирус не дремлет. Коронавирус все еще активно наступает. В связи с рекордным увеличением заболевания Минздрав Российской Федерации принял еще одну попытку освободить граждан России от вируса. О новой вакцине и ее особенностях смотрите далее. На сегодняшний день в России свыше 45 тысяч заразившихся за сутки. И это число неустанно растет с каждым днем.